Доброго времени суток, дамы и господа! Праздники в бывают разные. Какие-то проходят летом, какие-то весной, какие-то осенью, какие-то весной. Разное время года, разные праздники, разные бонусы. Разные бонусы к опыту, к репутации, к профессиям. И вот на текущий момент имеется довольно-таки интересный бонус к профессии. А именно, сделав определенный квест во время зимнего покрова, мы можем получить довольно-таки интересный предмет. Давайте сейчас все. Подробно рассмотрим. Зимний покров. Праздник, который начался сегодня. Сегодня у нас 16 декабря. Продлится он до 2 января. Начиная, по-моему, с 25 декабря, можно вообще будет взять подарки для великого достижения. Также во время выполнения всяких квестиков там мы получаем различные игрушки, различный трансмог. В общем, круто, можно пополнить свою коллекцию. Хорошо. Полезный квест, о котором идет речь, он берется у Дедушки Зимы. Дедушка Зима дает нам... Квест, по которому мы должны принести 5 имбирного печенья и одно ледяное молоко. Ледяное молоко можно купить у любого хозяина таверны, имбирное печенье можно скрафтить или купить на аукционе. В целом-то, как и молоко, тоже можно купить все на аукционе. И в тот момент, когда мы отдаем дедушке зиме этот квест, сдаём, то получаем подарочный набор от пазбич дымного леса. При открытии нам падает 5 шипучего яблочного сидра. Что он делает? Он повышает сноровку на 10% на 30 минут. Мы прекрасно знаем, что профессии в дополнение Dragonflight реворкнули. И теперь имеются всякие разные статы. Там перепроизводство, находчивость, сноровка. Всякие разные-разные-разные. У добывающих это... Одни названия, у крафтищих это другие названия. И вот конкретно сноровка у добывающих профессий позволяет добывать ресурсы быстрее. А в тот момент, когда мы, например, уже раскачали ветку талантов в каком-нибудь травничестве, в горном деле, на то, что мы не слезаем с дракона при сборе, сноровка позволит нам просто-напросто быстрее фармить. Чем быстрее мы фармим, тем больше мы получаем ресурсов, а чем быстрее мы получаем ресурсы, тем в итоге мы больше их соберем за короткий промежуток времени. Круто? Да, действительно круто. Почему бы не сделать этот квест, не отправить этот сидор на кого-нибудь своего твинка, на котором мы фармим руду-траву, и ускоренно ее не пособирать? Подумайте об этом. Уверен, вам поможет это в фарме. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!